Нижегородские активисты регулярно проводят одиночные пикеты. Особенно, когда календарь предоставляет повод. В этот четверг, 20 декабря, повод был. Это день работника органов безопасности. Или попросту день чекиста. Сами чекисты, видимо, тоже рассматривают 20 декабря как повод поактивнее поработать. Дмитрий Калиныч, активиста Нижегородского политического Красного Креста, в этот день задержал полиция прямо здесь, возле типографии «Колорит». Дима, расскажи, как это было. Я пришел в этот день э, распечатать изображение для своих плакатов. Через 10 минут вышел, и тут меня уже встречали трое полицейских БСНовцев. Как ты считаешь, они здесь случайно оказались? Как так вообще вышло, что они здесь тебя поджидали? А, мне начались звонки еще с утра. Мне начал с утра названивать Попков Алексей Владимирович. Он сообщил мне, что мне, ему нужны мои объяснения. Я должен подъехать к нему в отделении полиции 5, либо он приедет ко мне домой. Он сказал, что у них есть жалоба от моих соседей. Это тем более удивительно, что соседи у меня, как и я, живут в Московском районе, а ОП-5 находится в Нижегородском. Он сказал, что ему нужно обязательно мое присутствие сегодня для, я не помню, как он это назвал, для того, чтобы закрыть дело. Дело такое выеденного яйца не стоит, просто это чистая формальность. Назвонил с двух телефонов, я, я предложил ему выслать мне повестку. Будет повестка, я приду и напишу любое объяснение. Мы в конце концов с ним договорились на то, что он приносит повестку, а, и я завтра, то есть на следующий день, приду в отделение полиции в 10 часов. Через некоторое время я еду сюда, а, печатаю изображения для своего плаката. Меня встречают трое бс -эндовцев. Они сказали, что у них ориентировка. Я спросил, какая. Сначала это было ограбление. Они посмотрели мои документы, мои плакаты, сказали, что у них есть сведения, что мной планируется а, пикет. Сразу помахали пальцем, сказали, не одиночный пикет. А, мы знаем, что одиночные пикеты ну, у нас разрешены. Неодиночный, организованный с, со множеством народа. А поскольку у меня уже есть такое, то они могут меня задержать в любой момент. Угу. — Понятно, ну, то есть повторно, как, как, рециди... повторное Как решение, да. да. Они сказали, что они меня не задерживают. Тут просто нужно проехать в отделения полиции, и мы вас сразу же отпустим. Сразу же выезжает из-за угла э, полицейский Бобик. Открывает задний вот этот, э, э, пенал, куда людей сажают. Один меня тащит к нему, другой кричит, нет, не туда. Он не... Он не арестованный, сюда засовывают только мой рюкзак, меня в этот в салон и везут. За 20 минут, буквально до течение трех часов, появился сотрудник, дал мне как раз бланк объяснительной. Я взял 51 статью Конституции и он ушел. Я уже думал, что меня не выпустят, я уже рассчитывал оставаться в отделении полиции, но через 10 минут он... Где-то из глубины, с глубины отделения полиции выходит и говорит: вы свободны. Угу. То есть отпустили без да, протокола. Отпустили. То есть максимальный срок. Там три часа без протокола. Они просто да? проджали это да, время да, и отпустили. Да. То есть, по факту, они сорвали а. одиночный пикет и все. Ну да, это обычная тактика, Понятно, что недопущение пикетов. Угу. Естественно, это был не единственный пикет, который проходил в этот день. Возле кинотеатра Октябрь на большой покровке стоял другой известный активист, Илья Мисковский. Меня как историк шокирует, что они не стесняются, что они выпустили календарь из портрета Дзержинского. Они искренне считают себя преемниками чекистов. Да, в общем-то, судя по одному приватному разговору и преемниками, а преичников Ивана Я, в общем, не против того, чтобы у нас была служба безопасности в стране, но я против того, чтобы служба безопасности боролась с НК преследовал их, как, например, вот сейчас Дмитрий Калиничев, на подходе к пикету. Что? Рядом не ну, я фотографирую. Уважаемый молодой человек, да. данное видео я вы вам э, запрещаю использовать в Ютубе ютубе, не доступных мессенджерах. Вы Это мое личное. Секундочку, а вы зачем тогда же надели форму, открываться от общественности? Так как работать в полицию у нас берут самых скромных сотрудников, они стесняются видеосъемки. У активиста Максима Алибаева, который стоял и снимал происходящее на телефон, решили проверить документы. Просто потому, что он стоял и снимал происходящее на телефон. На каком основании? Да, вы с вошлись, вы снимаете? Вы снимаете Нет. меня. Максим не смог найти паспорт в своей куртки. Его повели к машине, аргументируя это тем, что он может находиться в розыске. Чего не хотят? Еще раз говорю, у вас Его нет паспорта? Паспорт нет. Ну, с то, что я паспорт вам забыл. Да. Со мной ужасно. Пройдите, пожалуйста. Ужасно. А что я такого совершил? Сейчас вот только что отпущен из лап по Мы спросим его мнение. Скажи, пожалуйста, что там с тобой сейчас происходило? Да, просто стоял рядом с пипетирующим, ага. снимал его. Сначала мент попросил паспорт у пикетирующего. И сказал, что затем у меня. Я сразу паспорт не нашел, меня куда-то повели, думали: там вести или не вести, стоит водиться, не возиться. Им явно тоже не хотелось что-то делать. Так получилось, что я, ну, я просто недавно не, не, не куртку сменил, как бы, да, погода сменилась, куртка сменилась. Я ä, ни в том кармане не искал. So, я потом нашел паспорт, 4 облегченных сдоха вокруг, потому что они, в принципе, тоже <ск meme> не надо. Так как полиции не понравился пикет и видеосъемка на Большой Покровке, активисты решили посмотреть, как они отреагируют на пикет и видеосъемку на Малой Покровке, прямо у входа здания ФСБ. Пикетировал нижегородский анархист Михаил Бродин. В съемку вели Алексей Аножкин и Максим Алибаев. Результат – проверка документов у всех троих. Ну, вы можете тут ходить под ориентировки, по всем. Да я думаю, же... вас уже проверяли, да, Нет, и я как раз, единственное, не переписанный вас не сейчас. А Давайте, вас перепишите. В очередь тоже, да? В уже. пора выстраиваться, действительно, в очередь за то, чтобы потом всплыть в нужных списках, что вы были не согласны, что вы не боялись, что вы не врали чтобы не мимикрировали под режим полковника Путина. Уже пора записываться. На каком основании вы хотите у меня документы проверить? После проверки. После проверки. А сколько раз в день производится эта проверка? У меня уже сегодня проверяли. Я вас не проверял. А сколько у вас? Я э, У меня уже проверяли сегодня документы Я вас прошу 3 И 3 так и не объяснили, 3. на каком основании И вроде бы сотрудник полиции Счел меня ну, достаточно безопасно, чтобы не хватать а Давайте хотя бы второго раза Вы мне расскажете основания Почему вы хотите проверить мои документы Ну я хочу утащить ну, ваши данные А я хочу узнать основания для этого А ссылку на нормативный правовой акт дать можете? Закон о полиции, например Что дать вам? Ссылку на нормативный правовой акт Я могу вас сейчас доставить? Ну, на отпечатки пальцев. Мне нужно тогда, ну, во-первых, ваши документы увидеть, во-вторых, основания. Господи, я Почему? я вам, вам документы. Сивохин дайте... Алексей Николаевич, прапорщик полиции. 0040, извините, 004023, ну, правильно? Ну, если вы да. читать правильно умеете, значит, это не ну, загора... правильно. Ну, вы просто загораживать правильно умеете. Быть, мы у всех проверяем, а, у проходящих граждан. Нет, вы проверяем. стоите только у стоящих граждан, вы, я заметил. Вы, вот на данный момент Или я сейчас стою с вами. С вами. Я сегодня стоял рядом да. с двумя людьми, у которых были плакаты, и у меня два раза вот проверяют паспорт. Это совпадение? Какое да, совпадение. совпадение? Ну вот вот, как бы. документ. Это требование? Да, требуем сотрудника. Я не увидел в ну, основании. Я тоже не увидел. Ну, просто требование, видимо, вынужден сейчас достать. Пока я сидел в флитбаннике, несколько раз мимо проходил полицейский чин, который ну, там, явно выше по званию был, их кричит в телефоне Что на покровке? Большой пикет, винтите всех, хватайте, отправляйтесь прямо сейчас Хотя большого пикета ждать просто не приходилось И явно человек слегка фантазировал можно предполагать, что это было игрой на публику, но хотелось не рисковать и я решил все-таки предупредить людей, и я написал в чат не рисковать, не ждать там полицейских. В четверг они сорвали пикеты мне и людям, которые приехали в отделение полиции меня поддержать, но это не помешало нам выйти с ними на следующий день. И мы прекрасно привели пикеты и отпраздновали День Чекиста. Деятельность полиции является... Да, насколько я знаю, а деятельность полиции публично, ну, открыто, все такое. если я что-то как-то к вам нарушил, тогда оно является веществом доказательством фактом. А вот это вот разговор, он не должен сеть. А, то есть у ну, меня ну, по секрету проверяли? То есть никто не должен знать, что вы меня проверяли, да?